Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем всех на трансляции матча по аренному лазертагу на площадке Лазерленд Кунцева. В режиме антитеррор у нас схлестнутся две команды. Команда наемников цвет красный, команда спецназа цвет синий. Не будем долго размусоливать начало, ведь команды уже на позициях и игра начнется с минуты на минуту. Внимание Сейчас мы слышим ваших финальное ваших напоминание игру. о правилах игры и вот обратный отчет. Вы часто нас просили показать вам непосредственно игры в Лазертак, и вот мы выполняем ваши просьбы. Вы увидите одну конкретную игру в режим антитеррор в Лазерленд Кунцева. И если вы готовы увидеть, как реальные ребята играют в реальный аренный Лазертак, тогда... Гоу! 4, Пять, четыре, три, Игра началась Режим закупки. Итак, первый раунд, первая закупка Команда находится в равных условиях Каждый получил по 40 единиц игровой валюты. Что мы видим? Команда спецназа сразу решила закупиться минимальным набором вооружения А команда наемников решила в первом раунде сэкономить и пойти в бой практически безоружными на одних пистолетах Вперед. Итак, Игра начался началась. первый раунд Пока все игроки живы Команды разбегаются в разные стороны Пока не ясно, какую тактику выбрала каждая из команд, но вот мы видим первую жертву. Игрок под ником Эйфория подстрелил игрока Эндорфин и тут же ответка от команды наемников. Рыбка подстрелила Сет Полисмен. О, началась ожесточенная борьба. Почти все игроки красной команды уже подбиты и вот Мипошка тоже уничтожен. И первый раунд остается за командой спецназа, они получают 60 единиц игровой валюты, в то время как наемники только 40. Стоит заметить, что 60 единиц получает каждый игрок выигравшей команды. Также каждый игрок за каждое убийство получает еще 10 очков. Таким образом, команда спецназа уже во втором раунде может Вперед! закупиться практически полностью. И вот начался второй раунд. Посмотрим, сможет ли команда наемников перевернуть так плохо начавшуюся для них игру. Так пока команде наемников удается сдерживать, но нет. Резкий прорыв по флангу и команда спецназа уничтожает соперников один за одним. Вот уже четверо из пяти игроков находится в деактивированном состоянии. Кто же у нас пока выжил? Это рыбка. Рыбка прячется. И вот серебка настигает рыбку. И команда спецназа получает второй балл в этом раунде. Счет 2-0. Но сейчас у команды наемников есть шанс закупиться полностью и отыграться такие в этом непростом для них матче. И вот начинается игра и тут же Винни Икс Гуд уничтожает Нести Несса. Но красные перехватывают инициативу и Мипошка подбивает Сандерса, а Эндорфин тем временем устанавливает бомбу. Если в течение 20 секунд команда спецназа не разминирует эту бомбу, то раунд останется за наемниками, несмотря на количество выживших. Итак, спецназ не успевает разминировать бомбу, и наемники получают первое очко в этом раунде, а также получают подпитку своей экономики по 60 единиц, плюс 10 единиц получает... Каждый игрок за то, что бомба была установлена. Таким образом, наемники сейчас находятся на коне, ведь экономика у них в хорошем состоянии. Но посмотрим, что сможет противопоставить им команда спецназа, которая прошлый раунд провела практически экономя. экономия. Поэтому и на этот раунд обе чувствую? команды выйдут в полной боевой готовности, и это будет очень интересно. Мипошка продолжает играть и убивает одного за одним игроков соперника. Но команда спецназа не сдается и отстреливается всеми возможными способами. Себка подбивает двух игроков соперников. Идет ожесточенная борьба на всех участках карты, и рыбка умудряется тихонько прокраситься на территорию базы и заминировать, а в очередной раз, уже во второй раз за эту игру, установив бомбу. Посмотрим, что на этот раз удастся сделать спецназу, получится ли им разминировать бомбу, или они снова проиграют по взрыву бомбы. Но нет, не по взрыву бомбу, потому что игрок эндорфин настигает эйфорию, и наемники выигрывают этот раунд. Итак, посмотрим, что ждет нас дальше. За второй проигранный раунд команда проигравших получает уже не 40, а 50 баллов. За третий же проигранный подряд раунд они получат по 60 игровых денег. Это сделано для того, чтобы хоть как-то сбалансировать игру. Итак, счет равный 2-2. Начинается пятый раунд. Пятый раунд начинается достаточно активно, много движения. Команды действуют очень слаженно, но команда спецназа, кажется, возвращает инициативу в свои руки. И уже двух игроков из команды наемников, трех игроков из команды наемников уничтожили. И только Силанга. Силанга отстреливается и подбивает Эд Полисман. По выжившим сейчас 4 на 2... Но Эндорфин умудряется в очередной раз установить бомбу, теперь команде спецназа надо не просто перестрелять всех соперников, но еще и успеть разминировать эту бомбу. Уже третья бомба установлена в игре, в этом плане команда наемников играет очень хорошо и слаженно. И да, Эйфория успевает разминировать бомбу, принося своей команды третий раунд. Команда спецназа вырывается вперед и снова закупка. Игра началась Итак, начинается, начинается уже шестой раунд в этом напряженном матче С места в карьер команда синих начинает уничтожать наемников Рыбка уже деактивирована Мипошка деактивирован Они отступают Эндорфин тоже попал под раздачу Серебка подстрелила эндорфина из-за угла Силанга тоже подбит, и Нести Нес, и этот раунд полностью остается за спецназом. 5-0-5 игроков-наемников были деактивированы, в то время как у спецназа этот раунд прошел без потерь. Ну что ж, тем интереснее будет следующий седьмой раунд в этой игре, ведь сейчас у команды спецназа осталось все вооружение, в то время как начинается раунд, начинается резко. Команда наемников деактивирует сразу трех игроков-соперников. Четырех игроков. Мипошка в этом раунде в ударе уже три фрага он набил в этой игре, в то время как Нэйстинес установил бомбу. Посмотрим, это уже четвертая бомба за игру. Очень слаженно играет команда наемников, прикрывают того, кто устанавливает бомбу, но даже взрыва бомбы не потребовалось, потому что рыбка подстрелила эйфорию, тем самым принеся победу, третью победу в этой игре для своей команды. Счет 4-3. Полторы минуты осталось играть. Еще есть время на целых два раунда. Посмотрим, что из этого получится. Итак, все команды играют почти с полной закупкой. Это будет очень интересный раунд. Ну что ж, посмотрим. И вот первая жертва этого раунда – это Сандерс. Эндорфин подстрелил Сандерс. Тем самым получил дополнительные 10 единиц игровой валюты для закупки в следующем раунде. И Мипошка подстрелил от Полисмана. Эйфория отомстил за своего напарника Эндорфин. Убит. И снова, снова рыбка снова пробралась и установила бомбу. Посмотрим, что получится. И вот мы видим, что команда наемников вырывает, вырывает четвертую победу. В и этом раунде, фиксы, в восьмом раунде, и счет становится 4-4. Опять взрыва бомбы не, пос... не последовало, но то, какой легкостью наемники устанавливают бомбы, конечно, вызывает большое уважение. Итак, у нас остается время еще на один раунд, заканчивается последняя закупка. Посмотрим, кто же станет победителем в этом раунде. И что мы видим? 15 секунд. Начинается резкая, быстрая битва. Мипошка подбивает одного, Силанга второго, Эндорфин третьего. Пять игроков-наемников живы в то время, как только двое игроков из спецназа. Один, только эйфория. Ему надо игра продержаться. Окончена. И вот эта игра окончена. Эйфория приносит ничью своей команде. Итак, результат игры. Ничья. 4-4. Наемники не смогли дожать команду спецназа, несмотря на то, что у них получилось перевернуть ход этого сражения. Это была напряженная борьба. Особенно для меня, комментатора этой встречи. Пишите в комментариях ваше впечатления об этой битве, о формате таких роликов. Ставьте лайк этому видео, не забывайте подписаться на наш канал и нажать колокольчик. Играйте в так почаще. Go! Лазертак!